Евангелие от Матфея глава 9. Он сел в лодку, пересек озеро и прибыл в свой город. И принесли к нему паралитика, лежавшего на постели. Когда Иисус увидел доказательства их веры, то сказал паралитику, «Будь счастлив, сын мой, твои грехи прощены». И тогда некоторые из учителей закона стали говорить друг другу, «Этот человек своими речами оскорбляет Бога». И Иисус знал, о чем они думают. И поэтому сказал им, «Почему в ваших сердцах недобрые мысли?» что легче сказать, твои грехи прощены и лежа, встань и иди, но я покажу вам, что Сын человеческий имеет власть прощать грехи на земле, и тогда Иисус сказал паралитику, вставай, возьми свою постель и иди домой, тот встал и пошел домой, когда толпа народа увидела это, они преисполнились страха и возблагодарили Бога за то, что Он дарует людям такую силу, когда Иисус уходил оттуда, Он увидел человека по имени Матфей, сидевшего в будке сборщика налогов, и сказал ему, «Следуй за мной». Матфей встал и пошел за ним. И случилось, что когда он ел в доме у Матфея, то многие сборщики налогов и грешники пришли и стали есть вместе с Иисусом и его учениками. Когда фарисеи увидели это, то стали спрашивать у его учеников, «Почему ваш учитель ест вместе со сборщиками налогов и грешниками?» Услышав это, Иисус сказал, «Нездоровым нужен врач, а больным» поедите и узнайте, что значат слова Писания. Милости хочу, а не жертвы, я пришел призвать неблагочестивых, а грешников. И тогда ученики Иоанна подошли к Иисусу и спросили, почему мы с фарисеями часто постимся, а твои ученики не постятся вовсе. И сказал ему Иисус, разве станут друзья жениха на свадьбе печалиться, пока он еще среди них. Но придет день, когда жениха уведут от них, вот тогда они и будут печалиться и поститься. Никто не нашивает заплату из новой ткани на старую одежду, ибо заплата сядет и стянет одежду, и дыра станет еще больше. И не наливают молодое вино в старые мехи, иначе старые мехи лопнут, вино выльется, и мехи тоже будут погублены. Наоборот, молодое вино наливают в новые мехи, и тогда целы будут и вино, и мехи. Пока он все это им говорил, к нему подошел глава синагоги, опустился перед ним на колени и сказал, «Моя дочь только что умерла». Но приди, возложи на нее руки, и она воскреснет». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками своими. Там была женщина, 12 лет страдавшая сильными кровотечениями. Она подошла к нему сзади и коснулась пола его одежды. Она сделала это, ибо все время говорила себе, «Если бы мне хоть одежды его коснуться, я бы исцелилась». Иисус обернулся, увидел ее и сказал, «Будь счастлива, дочь моя, твоя вера исцелила тебя» и женщина исцелилась в тот же миг, когда Иисус пришел в дом в главе синагоги, то увидел там флейтистов и народ в смятении, и сказал он, уходите, девочка не умерла, она просто спит, но они стали над ним смеяться, когда всех прогнали из дома, Иисус вошел в комнату девочки, взял ее за руку, и она тотчас же встала, слух об этом разнесся по всей округе, когда Иисус уходил оттуда, за ним следовали два слепца, они то и дело восклицали. «Смилуйся над нами, сын Давидов». Когда Иисус вошел в дом, слепцы приблизились к Нему, и Он сказал им, «Вы верите в то, что могу сделать вас снова зрячими?» Они ответили, «Да, Господи». Тогда Он коснулся их глаз и сказал, «Пусть же случится с вами то, во что верите». И зрение вернулось к ним, и Иисус же наказал им со всей строгостью. Пусть никто об этом не знает, но они ушли и разнесли слух об Иисусе по всей округе» когда они уходили, к Иисусу привели человека, лишенного дара речи. Ибо он был одержим бесами. Как только Иисус изгнал бесов, к одержимому вернулся дар речи. Народ дивился и говорил. Никогда ничего подобного не видано было в Израиле. А фрисеи говорили. Он изгоняет бесов властью князя Бесовского. Иисус же ходил по городам и селениям. Он учил в синагогах, провозглашая благую весть о царстве и исцелял всякие недуги. В виде толпы народа, он проникался к ним жалостью, ибо люди были измучены и беспомощны, подобно овцам без пастуха. И сказал он своим ученикам, «Жатва предстоит великая, но мало работников, так молите же господина этой жатвы, чтобы послал он больше работников на помощь».